Я не знаю, для каких целей тебе нужно верстать адаптивный сайт. Может, ты хочешь сделать себе портфолио? Может, ты хочешь получить бабло с рекламы? Может, ты хочешь начинать писать и забить болт на него? Или ты просто ебаный фрилансер, которому повезло урвать свой первый заказ? Это все не важно. Важно, что верстка сайта с адаптивом опасна для психики, если ты психически и морально не готов. Да, чмо! Адаптив может свести тебя в могилу! Ты ведь в курсе, что случается с одним проёбанным значением CSS? Вот и славно. Следуя этому руководству, и силы Хауди хоть помогут. Итак, верстка сайта. Сначала накидай дизайн в фильме. Он может выглядеть как угодно, но при верстке ты его все равно будешь ненавидеть. Теперь определись, сколько времени ты готов посвятить верстке. Ты можешь ебаться с ней в день-два, часа, жесть, тесь, покой. Инструкция одна и та же, при любом раскладе. Итак, ты запустил свой ссенный редактор кода, подключил бутстрав и создал скелет документа. Что дальше? хера дивы по всему сайту! Больше дивов, больше! не так много, блядь! Адаптив. Если ты думаешь, что спокойно без правок сделаешь адаптив, то ты глубоко ошибаешься, масленок. Создай медиазапрос, можно и несколько медиазапросов. Чем их больше, тем лучше. Зайди в отлоку CSS и пойми, это всего лишь ёбаные блоки. Если у тебя нормально не получается что-то сделать, наруй исходники кода. Это может быть стеки оверфлоу, гитхаб, фреймворки или другие проекты. Будь плохишом, даже не смей вникать в код, копировать, ставить и так для каждого блока или скрипта. Ну и наконец, окончание. Твоя жизнь, если ты имел наглость не проверять через инспектор, как выглядит сайт на разных разрешениях экрана, мать твою. Все, заливай свой код на сервак и давай ссылку кому хотел. Только не урони сервак по дороге.